В общем, что хочу сказать. Простые упражнения, которые порекомендовал нам Евгений. Вы все его уже видели. Э он рассказывал про здоровье. Эту лекцию я записал. Четыре локомотива здоровья называется. Простые упражнения. Первое упражнение мы берем и собираем пальцы. Как будто ты что-то хватаешь. И прямо силой. Чик. Можно делать. Делаем без остановки 150 раз. Важно делать это без остановки. Уходит на одно упражнение, на один комплекс. Две минуты. Две минуты сюда. Можем сюда, сюда, вниз. Если нужно отдохнуть. ну, Желательно делать это максимально. Максимально. то есть Чик. Потом в обратную сторону, в обратную сторону собираем пальцы, вот так. Тоже 150 раз. За это время предплечье наше становится крепким и усиливается хватка. Хватка в жизни. Но это надо делать 90 дней, как говорят китайцы, надо делать это 90 дней. Потом садимся на стул и делаем вращение ногой. Ногами вращение в одну сторону и потом в другую сторону тоже по 150 раз. Это упражнение для того, чтобы нам соединиться с землей. То есть это наши ноги, это наша опора, они должны быть крепкие. И когда ты сидишь, у тебя еще и пресс, нижний пресс, он активизируется. Это упражнение для тела. Есть еще упражнение для э, сердца. Посмотрите свой язык. Вот так, поднимите язык и посмотрите в зеркало. Он должен быть розовый. Я думал, что он у всех. Вот эти вены, они у всех темные. Но вчера я посмотрел, э, у людей, двух, два человека, и у них розовые вены. Это, это наше сердце. То есть язык отражает наше сердце. Посмотрите, есть упражнение для, для сердца. Получается, через язык мы воздействуем на мышцы сердца, укрепляемых. Какое упражнение? Мы вращаем языком по часовой стрелке, как будто покушали, что-то убираем. Между зубами и губами. Так делаем 30 раз в одну сторону и в 30 раз в другую сторону. Ну, это если вам надо укрепить сердце. По-моему, сердечную мышцу надо укреплять всем. Потом, после того, как мы сделали, упираемся в верхние зубы, как будто мы выталкиваем зубы языком и держим так 10 секунд. До 10 до и теперь в обратную сторону верхние зубы, как будто на себя мы их тянем языком. Тоже 10 секунд. Так же делаем и с нижними зубами, с нижней челюстью. И обратно их на себя. Вот эти простые упражнения мы можем делать в любом месте практически, если только вы не едете в автобус. Я могу идти по улице и делать эти упражнения. И сколько раз вы их сделаете за день, вообще это только ваше сердце, это только ваше здоровье. Поэтому вот это вот упражнение, комплекс в одну сторону, в другую, получается 8 минут уходит на этот комплекс. И вращение языком. Не знаю, сколько уходит. Минуту, наверное, уходит на все. Все, друзья, всем отличного настроения. А я еще буду делать зарядку с кости Дзю. Называется проверка на прочность. Посмотрю.